Все, давайте. А, так, да, доброе утро. Начинаю свою презентацию. Я работаю в логистической компании, которая занимается хранением и доставкой продукции. Имеется свой транспорт, грузовые авто и 14 распределительных центров по всей России. Большинство сотрудников это рабочие склада. Компания B2B есть основной крупный клиент, сеть ресторанов, для которой заказывается, хранится и доставляется продукция. Произошедшие в последние месяцы события выявили большой пробел в коммуникации и предоставлении обратной связи от топ-менеджмента к сотрудникам. В связи с этим я сделала и буду презентовать проект по внедрению культуры обратной связи. Проблема, которая... Цель, соответственно, это внедрение культуры обратной связи. Проблемы, которые есть в компании. Нет протокола сбора обратной связи у сотрудников. И у менеджмента нет навыков ответа на обратную связь. В связи с этим задачи, которые необходимо решить. Создание системы обратной связи для сотрудников разработка регламента обратной связи сбор обратной связи создание и разработка каналов обратной связи и продвижение каналов и повышение уровня доверия к каналам обратной связи мама, сашенька мама из шоки по второй проблеме менеджменту задачи следующие это раз Звук пропал. Елена, проверьте звук, пожалуйста, мы вас не слышим. Так, нет звука. Давайте еще разок, Елена. Попробуйте выйти э, и зайти снова. Меня слышно? Да. Слышно, отлично. Так, это ребенок выдернул провод. Так, для реализации проекта я выделила две ключевые, две ключевые целевые аудитории. Это рабочие склада. Они являются ключевой аудиторией проекта, которую необходимо замотивировать в предоставлении обратной связи. Возраст, краткое описание этой целевой аудитории это возраст это сто мужчины возраст от 25 до 40 лет среднеспециальное образование опыт работы либо без опыта либо до 7 лет опыт работы семейное положение холостые есть и холые в браке интересы с, в основном занятия спортом компьютерные игры пейнтбол а вторая целевая аудитория, которую я вы, выделила, это менеджмент и руководители отделов. Они важны для проекта, как, так как от качества обратной связи, которую они будут предоставлять своим подчиненным, завис, зависит уровень удовлетворенности сотрудников компании. А, описание этой целевой аудитории – это а, мужчины и женщины от 35 до 55 лет, в основном это мужчины с высшим образованием, а, а, с опытом работы от 3 лет, а, в основном в браке, есть, а, есть дети а, с активной жизненной позицией, с интересами в путешествиях, а, а, в, в стремлении постоянно а, обучаться чему-то новому и в чему-то новому. Так, uh, uh, каналы, которые будут uh, использованы... Uh для uh, каналов, которые будут использованы. Для рабочих складов основной канал я выделила, это встречи, собрания и таунхоллы, а дополнительный канал – это информация, которая будет uh, вывешена на инфодосках. Для менеджмента также основным каналом uh, я выделала встречи, uh, это могут быть также и онлайн-встречи, и встречи офлайн и дополнительный канал – это электронная почта и тренинги. Проект будет реализован в три этапа. Первый этап — это разработка процедуры обратной связи. Он состоит из пяти пунктов. Выбор и разработка каналов обратной связи, определение формата работы с обратной связи по каждому каналу, создание группы для решения сложных вопросов, продвижение обратной связи через инфодоски и подготовка презентации для, по, по обратной связи, которую можно будет презентовать на ближайшем таунхолле. Второй этап – это обучение руководителей процедуры процедуре предоставления обратной связи. Здесь необходимо будет разработать структуру тренинга, согласовать ее с HR директором, определить состав групп и провести сам, сам тренинг. Прошу прощения, я не переключила слайд, это вот он. И третий этап. Так скажу о команде проекта, которая будет участвовать в, которая будет в нем участвовать. Основная основная работа лежит на менеджере по внутренним коммуникациям, который отвечает за разработку, продвижение и реализацию проекта. HR-бизнес-партнер будет помогать в разработке каналов обратной связи и организовывать сбор обратной связи у сотрудников, а HR-директор будет контролировать сроки и оказывать поддержку проекта среди топ-менеджмента. И, соответственно, итоги проекта – это третий этап реализации провер... проекта, проверка результативности. Здесь необходимо будет посчитать количество обращений, рассчитать среднее время предоставления ответа, оценить, насколько вопросы разнообразны, провести опрос удовлетворенности качеством обратной связи от руководителя, внести корректировки в процедуру при необходимости, дать руководителям обратную связь, насколько успешно или неуспешно они справляются с обратной связью, и провести отдельную встречу с руководителями, которые получили плохую обратную связь от своих а, подчиненных.